Каждую запись своего видео я начинаю с подобных движений. Это не совсем ритуал, это спонтанный танец, он помогает мне настроиться на собственное естество, на суть меня, которое после из меня изливается в качестве речи, в качестве жестов, в качестве общей действий всех. Я никогда не готовлюсь ни к чему. Стараюсь, чтобы все было в потоке, все было в... спонтанно. Спонтанный танец можно сравнить с хорошим массажем. Дело в том, что в нашем теле скапливаются блоки, зажимы напряжен... напряженности, и никто лучше, чем само тело, не знает, где эти блоки находятся. Поэтому, если всего лишь дать волю своему телу двигаться так, как оно хочет, оно само будет двигаться именно так, как, оно, как нужно для того, чтобы эти блоки расслабить. С чего я начинал? Прежде всего, я влюбился в свое тело начал его любить допустим рука просто посмотреть на нее полюбоваться и позволить ей двигаться как она хочет вот она начинает уже двигаться сама просто наблюдать за ней не пытаться даже понять что она хочет как она двигается пусть она сама по себе двигается После этого подключать другие части тела. Так начнется движение. По мере практики, ваше тело станет вполне самостоятельным, оно будет двигаться само по себе. Это хорошо, потому что тело на самом деле намного ближе к душе, чем наш, наше сознание, наш ум. Поэтому тело может остановить даже сознание, когда сознание начинает делать глупости. Это замечательно. Я много раз сталкивался с такой ситуацией, когда я собираюсь мне что-то сделать, а тело мое разворачивается и не делает. Или, например, сказать глупость, я уже сейчас Могу, но с очень большим трудом, потому что у меня язык просто самоостанавливается, он перестает двигаться. То есть Это все подсказки, помощь. К тому же, например, потерянные вещи можно просто попросить тело найти, и оно вспомнит, где, где потерялась эта вещь, оно найдет. Она просто сама пойдет, протянет руку и возьмет то, что нужно. Выбор еды, к примеру. Кому как не тело, лучше знать, что оно хочет прямо сейчас. Ни один диетолог, ни один доктор не знает, что прямо сейчас мое тело хочет. А мое тело знает. Поэтому просто придя в магазин, я говорю тело, выбери, что ты хочешь. Тело выбирает. Тело наслаждается жизнью. Тело это как маленький ребенок. Ему. Ему хочется играть, веселиться, то расставать, ему хочется свободы, ему хочется внимания, вашего внимания. Поэтому просто любить свое тело и позволить ему двигаться так, как оно хочет, позволять ему проявляться ярко, торжественно. И тело вам отплатит здоровьем, силой, бодростью, хорошим настроением праздником начнем просто посмотрите на свои руки насладитесь ими плоточек улиц Постарайтесь почувствовать самостоятельное движение. Вы даже обращайте внимание больше не на движение, а на ощущение от них. Постарайтесь словить такое ощущение, как мороз по коже, ощущение потока. такое необычно приятное ощущение просто двигайтесь если у вас э, ум включается и, и, и, опа типа а вот это что за движение вот это что за движение а, а что делать дальше а как повторять вы просто останавливаетесь и начинаете снова или ну например позиции просто <смех> руки пошла просто наблюдайте что хочет сделать сначала одна рука потом другая рука потом все тело и чувствуйте как ваше тело двигается чувствуйте Ощущение, которое вызывается этим движением. Ощущение. даже не телесное ощущение, скорее ощущение поля, ощущение энергии. Если у вас в самом начале получается двигаться не всем телом, а только, допустим, одной рукой, это хорошо, это замечательно. Позвольте руке полностью раскрыться, начать двигаться, так как она хочет. А после этого плана подключайте остальные части тела. Или, допустим, если у вас раскрыт голос, если вы свободно можете говорить, свободно пропускаете через себя речи, поете, то можете начать петь свободно, спонтанно петь. И к этому подключать жестикуляцию если вы рисуете попробуйте рисовать спонтанно и к этому подключать тоже жестикуляцию если вы танцуете хорошо но у вас допустим голос Либо боитесь рисовать или барабанить через танец можно также выйти на речь можно выйти на рисование можно выйти на музицирование можно просто одно подключать к другому и оно будет вытаскивать заперкую часть проявления.